Hi everyone. Hey, my name is Carrie Thompson. I've got a real special guest for you this afternoon. The word on the street is APL go. If you've heard the name, it's because it's circulating. We're in whisper launch right now. And it's a very, very unique company. We have a very special guest tonight. I'm going to be interviewing Sergey uh, Kulikov. He is the owner of APL go a little bit about the company before we actually get into the interview. Um, APL is an eight-and-a-half-year-old company out of Eastern Europe. Uh, they've done hundreds of millions of dollars in volume, and they're now expanding into the United States. Uh, we just started our Whisper launch on July the 7th. And from the United States, we're gonna stage into um, Israel, we're gonna stage into Australia, Mexico, and Western Europe. So a really exciting time. So again, if you've heard the, the rumors on the street about a new company, you're going to want to pay attention. We're going to have a lot of fun with this interview. A couple of things uh, I want to share before we actually get into the interview to continue. APL Go is a US-based company, okay? The owner, owners live in Florida. And um, one of the things that really impressed me about this company was when I took a look at the website, I noticed that they had a lot of care in their in their wording, which means to me that they hired a good compliance attorney to look over all of the material. And to me guys that's really important i've been involved in network marketing full-time for about 22 years i've been a member of a lot of corporate teams also a top field leader and you can tell a lot about companies by looking at their claims do they know what they're doing do they have attorneys have they paid the right people to tell the right story and these guys certainly have the second thing that i was super excited about was the branding the branding on the products are absolutely beautiful uh third is the product line We're gonna talk about a product line that's very unique. It's a first to market category uh, product line here in the United States and all around the world. Uh, of course, another thing to talk about is the compensation plan. APO Gold's compensation plan is very, very unique. I've never seen anything like it. And I think uh, when you take a look at it, we'll talk a little bit about it tonight, I think you'll agree. And most important thing I love about Sergei is his personality. Here's a man who loves network marketing. He's an owner who likes people, um, and he, he really shows in his attitude and how he runs his business. So that being said, I'm going to bring on Sergey. Sergey, if you could join us. We'll get you on. Hey, okay. How are you doing? Приветствую, Каури, Я очень рад быть сегодня вместе с тобой здесь на этом интервью. Welcome, Каури. I'm really happy to be here on the right now. Я так же, как и ты, взволнован от всего происходящего здесь на американском рынке. I'm excited as well as you launching on this American market. Я понимаю, что сейчас мы на стадии медленного, тихого старта. I understand that we are right now at the Whisper launch here. Но это огромные возможности для больших лидеров, которые уже наверняка обращают внимание на APL. Я буду предельно честен в ответах. I will be in my Поэтому ты можешь задавать абсолютно любые вопросы, я отвечу на все. So you can ask me any I will them. Я уже they... в и в ожидании. I'm really And I really wait for it. Fantastic, the well, Sergei, thank Ready. you for, for being uh, my guest this afternoon. Uh, we're very excited to have you as a network marketer. Somebody who's been involved in the industry for a long time. I always ask the same questions when I meet owners. So thank you for being upfront. Uh, thank you for agreeing to this interview. We're going to get right to it. I've got a couple of questions. Let's start with number one, why network marketing? Why do you like this industry? How did you get introduced to this uh, business? как мы попали в О, это? Oh, это очень интересный вопрос. Well, really uh, прежде чем я начну отвечать, я бы хотел сказать, что, к сожалению, не владею английским... Моим голосом будет мой персональный ассистент Анна. Итак, переходя к ответу на вопрос. So, это было 15 лет назад. 15 Мне было на тот момент 17 лет, и я впервые познакомился с этой индустрией. Uh, попал я на презентацию очень банально, очень случайно. Actually, pretty, uh, Дело в том, что мой дядя, один, uh, наш родственник, My uncle, one of our relatives, uh, пришел uh, пригласить мою маму на какую-то презентацию. Visit, uh, kind of я думал, что что-то здесь не то, по-моему, какая-то секта. Like я думаю, я пойду и разберусь. Так я попал на презентацию компании, где рисовали кружочки. That's how I went to the when draw С этой презентации э в кавычках секты я пришел просто воодушевленный. So, uh, cult, I thought, I я I понял. Really я понял, что это супер возможность. I understood that it is a huge opportunity. Когда ты делишься с людьми то, чем тебе нравится, like people, я понял, что это реально лучшая индустрия в, в, в мире. So like you, you да, я, конечно же, в 17 лет uh, начал свою карьеру с дистрибьютора. Yes, you are right. When I was 17, I started my career as an associate. So, what did you like about that process of being a distributor? And let's get into the next question. Why would you start your own company um, later on? Okay, на самом деле это все взаимосвязано. Actually, all these things combine. Uh, в сетевом бизнесе мне понравилось отношение. In network marketing, I really liked the relationship. Мне понравилась возможность общаться с огромным количеством людей. Мне понравился сам бизнес и сама бизнес-модель. Потому что помогая другим становиться лучше, ты становишься сам при этом лучше you yourself become better. Fantastic, I think that's the reason why a lot of us get involved in the industry. So okay. Sergey, you came on as a distributor, but obviously you started um, APL uh, many, many years ago. What? Why did you start your own network marketing company? And this is not an easy thing to do, so maybe talk about that process. О oh, да, это действительно далеко не легкая задача. Oh, yes, it's really difficult to start up a company. Если отмотать время назад и посмотреть на восемь uh, с половиной лет назад. So, if you rewind to the past and take a look uh, what was eight years um, ago. Я думал, что будет все гораздо проще. Но ну, прежде чем я отвечу на вопрос, почему я открыл компанию, тут важно понять, э, что произошло в той предыдущей компании. Really company, в той компании, куда я пришел в 17 лет, this company, which I joined when I was 17, я был ровно 8 месяцев. I worked for eight months. Я за короткий период сделал промоушен на поездку в Китай, чтобы посмотреть, как производится продукция. To see how the product is produced. И, поехав на завод, And when I went to the factory, Я понял одну большую истину. Really Все, что рассказывается на презентации, это ложь. Эта компания закупала продукцию в Китае и перепродавала через сеть в России и в СНГ. Когда я это осознал, я понял, что не хочу иметь ничего с этой компанией. Out, я ушел. So я познакомился с американским uh, проектом. So, uh, uh, за полтора года я построил организацию 11 тысяч человек. 11 000 И тоже ушел за этой компании. Well. Потому что компания, в которую я поверил. In, там были большие великие имена в индустрии. The, uh, И ее продали. And this company was sold. Продали вместе с людьми. This company was sold with people. <laughs> interview. So I would like to interview you, Kauri, as well. How many companies in America are sold? Too many are sold. In fact, Sergei, you bring up a really painful point. Uh, when you put your heart and soul into a business, and they make bad decisions and sell the company, you really lose your company. So I can understand why you would leave the company. Вы да, компанию. именно поэтому я ушел из той компании, right. потому что все, во что я верил, было разрушено этой продажей. Поэтому я пообещал себе в первую очередь so, to myself, to myself создать такую компанию, которой бы каждый дистрибьютор гордился и был уверен в завтрашнем дне. Я ушел в 20 лет из той компании. I left this when I was 20. И только в 24 я создал компанию. Отвечая на вопрос uh, твой Каури, to your question, Каури, я могу сказать, что создание компании APL это своего рода вызов. So, when I created, when I opened my own country, it was a challenge for me. Mm -hmm. Вызов всей индустрии и всем тем э, недостойным руководителям. Challenge for the whole industry and to all those executives in this network marketing industry. Чтобы создать компанию для людей, наверное, впервые. To open the company for people for the very first time. Не хочу делать много рекламы, но за 8 лет это все доказывает, то, что мы действительно смогли это сделать. Я абсолютно согласен. Они сделали работу it costs to start and run a network marketing company. You have to pay attorneys, infrastructure, IT, your product lines, you have to have a concept, branding, marketing. Can you tell me, and I hope you don't mind me asking, how you got the funds to start the company? Did you bring investors in, or is this something that you funded on your own? Да, это тоже хороший вопрос. Well. Для меня лично это очень важный вопрос. Really Потому что лично я никогда бы не присоединился к компании, которая создана на привлеченные инвестиции. Я mm -hmm. был в компании, которая привлекла огромные инвестиции. Именно это, наверное, и послужило тому, что правила игры поменялись. В 20 лет, когда я покинул компанию, я начал заниматься продажей недвижимости в Испании. I started selling, um, apartments in Spain. Это был 2008 год. That was a 2008, год потрясающих возможностей. Year of huge possibilities. Я благодарен мировому финансовому кризису за тот подарок, за то счастье, которое я приобрел за целый год. Я кризису, много сюрпризов. Потому что во время кризиса делаются большие состояния. В 2008 по 2009 год я заработал свой первый миллион евро, мне был 21 год. В 22 я заработал еще 3,5, но я не создавал компанию. Конечно, в 24 года, когда я открыл компанию, у меня были свои собственные средства, но деньги далеко не главный ключ для достижения успеха. To start the company. Но без денег невозможно, без больших инвестиций невозможно сделать то, что сделали мы. Money, Об этом спотыкаются многие лидеры, которые э, думают, что они смогут создать свою компанию, потому что у них есть своя структура. That, Особенно здесь в Америке. Here in Здесь ты абсолютно прав, нужны огромные вложения. Right, Cowery, in Адвокаты, Lawyers, uh, программное обеспечение, uh, и огромное количество маркетинговых материалов. A lot of tools and Ooh, yeah. много денег. A lot of money. It is a lot, and I want to commend, um, having his own money i think it's really important as a distributor to know that the owner of my company is not controlled by an investor group uh investor groups that control executive teams they demand returns and sometimes the executive teams cut corners and we see this all the time and most distributors don't really know about how this works but i will say if i had a choice to have one founder one owner that i trusted that put his own money into the company, you know they're going to take care of the company. So thank you for that. I'm gonna move on to the third question, or the fourth question right here. Let's talk about your products. Um, when I first got uh, these products in the mail, I was amazed when I tasted them. They were absolutely delicious, and I really looked at it and I, I didn't know what to think because I've never seen a product like this. Can you tell us about the technology behind this product And why you brought this product to market. Oh, это, наверное, очень важный момент. Я говорил о том, что наличие денег не играет главную роль для создания великой компании. Да, без денег невозможно открыть, создать большую компанию. Но я, как вы уже поняли, сетевик. Я хотел создать компанию, которая бы сразу привлекла к себе внимание. Для этого нужен продукт, время которого пришло. The time of which has come. я не хотел быть бледной копией других компаний мне не хотелось повторять успех других в 21 веке нет проблемы произвести что-либо интересное сегодня проблема продать но, несмотря на это, я не хотел uh, брать продукт и перепродавать. That, я понимал, что для того, чтобы создать великую, глобальную, масштабную компанию, company, нужно иметь свое собственное производство, свой собственный продукт. И собственный продукт. И мне повезло, And I was lucky. я познакомился в 24 года 24, с уникальной технологией. Технология называется Accumulate S.A. Когда я первый раз попробовал продукт, изготовленный по этой технологии, я был поражен, как быстро он действует. На тот момент я понял, что ничего подобного в мире нет, не только в MLM. Просто в мире нет ничего подобного. Продукт, который работает здесь и сейчас. Right here, right now, очень быстро. И более того, его можно сделать в виде леденцов. And more than that, it can be in Это меня просто поразило. Really amazing. Я amazing. выкупил лабораторию, технологию. So the the и стал ее владельцем. And I Поэтому не спрашивайте, куда делись те разработчики. So, question, Я the все same. равно не скажу. Могу лишь открыть маленькую тайну. Им сегодня очень много лет. Really Потому что люди разрабатывали ее больше 20 лет. Они европейцы. Они европейцы. Выкупил, I bought these technology so I have everything in my own hands hey I love that that's so very important so uh, Sergei basically when it goes out and purchase his own you purchase your own manufacturing facility wow. guys just so you know it's it's a 48,000 square foot manufacturing facility he owns it and produces all of his own products there I'm gonna give you kind of a close-up This is a blister pack of some of the accumulate drops. And if I could tell a quick story, Sergei, because I know that um, I, I know a little bit about the product, so I'm gonna tell the story. Botanicals are harvested. When the botanicals are harvested, uh, they're put into this process where the fibers are loosened and the DNA is extracted from the plants and they're implanted on these drops. They're also negatively ionized-charged with the accumulate technology. So you have a very unique product. They can put different ingredients into different of these boxes into these different drops. And you can see that they're different types with different names. And I like to say 15 drops, 15 different experiences, a really unique product. And one thing Sergei didn't mention, I'm going to mention, they're absolutely delicious. They taste really good. In fact, when you put it in, you want to take more and more and more. I went through one day, I had like 15, right? Um, just because they taste so good. So the delivery system is very unique. The technology is a category creator, and Sergei, as he mentioned, when he was 24 years old, he found this technology, he purchased it, and now he's bringing it to market. I'm going to move on to the next question. I'm going to ask you more of a personal question. Sergei, how did you meet your wife Olga, and can you tell us a little bit about your family? So, how I met Olga? That was in network marketing as well. Она была моим дистрибьютором. Но дело в том, что я человек системный и всегда работаю по системе. System, в той компании нельзя было иметь отношений, если ты заинтересован по маркетингу человеке, то есть. Когда ее спонсор, мой дистрибьютор, знакомил меня со своей командой, when her sponsor, my distributor, get us to know each other, ты знаешь, что это Феликс. you know this person, it's Феликс. Он познакомил, представил меня как предстоящего спонсора. Мне очень понравилась одна девушка. Really я не мог думать ни о чем про презентацию. Uh, kind of Потому что я пытался произвести еще большее впечатление на нее. Uh, разумеется, как только закончилась презентация, course, over, они все подписались, я был счастлив, когда узнал, что она подписалась uh, там, на мой восьмой или девятый уровень. Or ninth line. И я не получал никакого бонуса, у меня не было заинтересованности по маркетингу. да, я был где-то выстоящим спонсором, но я мог уже за ней ухаживать. Потом было большое событие в Москве на несколько тысяч человек. After that we had a huge event in for Приехало несколько американцев, очень крутых, известных. Came, very popular, very cool. Они никто из молодежи не хотели ехать на это событие. The to to ну, я, разумеется, мотивировал, собрал целый автобус. And I motivated all the young people to go there. I uh, gathered the whole bus to go to Moscow. Потому что моя цель была поближе познакомиться с Ольгой. Because my aim was to get closer to Olga. в этой поездке все и началось. So that's when all started. Thank you, I'm laughing because you guys truly are a network marketing family, I mean, literally, literally you're a network marketing family. Um, how many kids do you guys have, do you Да, у меня трое детей. Да, конечно, у нас трое детей. Фантастика. Двое последних родились в Америке. And two younger of our children, they were born in America. В активной работе по строению бизнеса с APL. Being very in APL в прошлом году родилась дочка. Мы проводили большую академию летнюю академию почти два года назад. Here in the Это событие как остаться в живых или последний герой? So this event is more like show. Uh, люди ходили по углям. Расскажу секрет, не так, как у Энтони Робинсона. Маленькая кучка угольков холодных. Like it, Посмотрите видео, там были дубовые угли, огромная площадка. You have to take a look at our video about this event. You will see how huge fire we had. Люди ходили с крысами, uh, ползали с тараканами. Uh, the people were um, interacting with mice, uh, they were taking the spiders, they had to bite them, to eat them, to find something вот in them. Во время подготовки такого события Ольга была беременна дочкой. And during this preparation of this academy, Olga was pregnant with our second child. В положении уже с третьим ребенком, с моим сыном. Мы son, готовили восьмилетие компании. We creating, we мы летали на сцене, мы сжигали, поджигали, развязали. Это восьмичасовое иллюзионное шоу с появлением вертолетов, мотоциклов и так далее. Yeah. И Ольга, наш креативный директор, моя супруга, организовывала все это в лучшем положении she was preparing all these events uh, when she was pregnant with our third child. Я думаю, теперь понимаете, насколько ненормальная у нас семейка сетевая. So, uh, now I believe you understand how crazy our networking family is. I really love that story, and I love how the family uh, was formed, uh, network marketing, uh, finding your wife in your organization, And you know your story i really like because it talks about culture um to a lot of um companies these days there's no culture left it's just about making money and selling products when you took a look at apl go um you can see obviously i don't know if people know this but sergey is a magician uh that's what he does besides being a company owner he's a very good magician and so all of your events sergey i've noticed are a lot of fun i saw an event where you're dressed up in a theme period it looked like um Like from the отчасти это еще одно наше преимущество. Yes, that is one of the advantages our company have. Потому что помимо денег, людям нужно еще и зрелища. Because for people to have money is not enough. They want to have the well. uh, Люди, uh, взрослые, они хотят веселиться как дети. Adults, they want to have fun like children. есть возможность uh, благодаря компании вернуться в детство, переодеться в какие-то пиратские костюмы или средневековые. And thanks to the company, they have this opportunity to dress up like a medieval um, man or women, to dress up like Pirates, we have gangster parties, we have Venetian parties, but what is more important that the distributors, they sue their own costumes, they go to the atelier to, uh, to get the costumes for themselves. I love it. I love it. Our guest today, um, Sergei Kulikov, owner and founder of APL Go. Um, We're talking about culture and I've always believed this: people come for the check, they stay because of the culture. And if you can create a great culture in your company, people will stay for a very long time. Let's talk about something else, another reason why people come, it's the compensation plan. When I took a look at this compensation plan, it was something I've never actually seen before. There's some components about it that are very, very unique. When I did my due diligence, I realized that this is a very high paying compensation plan. Not from a marketing standpoint, but the actual amount paid out to distributors versus sales is over 60%. percent. And I know just from looking at the numbers, there are gonna be a lot of people making uh, there are gonna be people making a lot of money, those who are willing to go in and work hard. Who came up with this compensation plan and uh, what can you tell us about it? Why you like it so much, Sergey? Uh probably three things. Probably, I would talk about three things. Первое, что любой новичок, даже без опыта, работает в продаже, в сетевом маркетинге. The first thing, which I like the most, that the person who has zero experience in sales or network marketing может прийти и начать зарабатывать действительно достойные деньги. He can come, he can join the company and start earning real money. Mm. Вторая вещь. The second point то, что мы выплачиваем самые большие проценты в этой индустрии. In Это значит, что большие лидеры, leaders, настоящие звезды этой индустрии, industry, профессионалы или просто люди, которые у которых горят пятки и хотят действовать. Они будут зарабатывать очень большие деньги потому что если сравнить сколько процентов получает любой лидер в своей команде от своей структуры now, и я спрашивал уже у сотни больших лидеров разных компаний Никто не назвал мне, что он получает от созданной структуры больше 5%. 5 То есть они создают товарообороты в 500 тысяч, в 1 миллион uh, долларов. So 1 000 000. долларов. Dollars. А получают всего пять And they get from this only 5%. Это, наверное, неплохо. I say that it is bad, Но у меня другая цель. Like я создавал, как я уже говорил, компанию для людей. Before, я хочу, чтобы APL были самые большие выплаты. Моя ближайшая цель это 20 миллионеров. 20 человек, которые будут получать 1 миллион долларов в месяц. People who will be earning million per month. И это мне нравится. And I love that. Маркетинг позволяет играючи зарабатывать это. И третья вещь. And the third thing which I like. То, что этот маркетинг не похож ни на один из тех, которые вы знаете. То же самое, что мы сделали с продуктом, создали новую категорию товара. Мы создали новую категорию маркетинга, найнер. И это уникальное сочетание всех известных маркетингов. And this is a unique Of lots of compensation plans, и это действительно круто. Really uh, и того, мы можем предложить новичку. So, newcomer, лидеру. Leader, и даже клиентам. То есть мы берем все категории. Вот чем мне нравится наш маркетинг. That's why I like our compensation plan. I love that explanation. And I'm going to give you an opinion. I'm going to talk a little bit more about the compensation plan. The most important part of the comp plan, in my opinion, is the product line. Okay. If you have a good product line, it's well priced and people like it, it'll power the comp plan. Number two, the comp plan you're describing um, Is a ninery. So what folks at home, just if this is a new term for you, the front end is a group bonus that you can actually build out nine legs wide. There's a check match on those legs as well. It's really, really, really unique. The back end is a unilevel level where you get paid without any structural requirements on levels one to six. From level seven on, there's a infinity bonus. And there's actually about eight other bonuses embedded in this compensation plan. Again, it starts with really great products at prices that people can afford. So I want to invite you, APOGO.US. If you're watching this video, go to the website, take a look at the uh, the products. You can do your research about them. You can get a little bit of understanding about the compensation plan, about the company. Uh, APOGO is set up for success. They've got global offices, warehouses. Uh, you put your order in, you get your tracking number the next day. It's really great and simple, and the products are absolutely amazing. We're going to close this off. I want to thank Sergey, and as we leave, before we leave this uh, conversation, Sergey. Is there anything else you'd like to share with us? Any parting words uh, before we end this interview? Самая основная мысль – не теряйте время. So, the main thing I would like to tell you – do not waste your time. Наверное, время никогда не было так важно, как сейчас. Я не упустил момент 2008 I didn't waste my time in сегодня кризис пострашнее 2008, Today's crisis is even worse it was in 2008 огромное количество людей осталось без работы и люди, которые еще два месяца назад не хотели ничего слышать о дополнительных возможностях сегодня ждут нашего предложения, потому что в индустрии сетевого маркетинга, давно не происходило ничего глобального, я думаю, что время APL пришло. Я могу лишь гарантировать, что каждый, кто присоединится к нашей семье, you, family, никогда не пожалеет о сделанном выборе. Я буду счастлив отслеживать успех каждого. Сегодня все только начинается. Сергей, спасибо. Спасибо большое and i thank you for interpreting for us again if you're watching this video for the very first time contact whoever sent you this link apogo is in whisper launch phase in the united states we have a lot of steam we have a lot of early interests there are some really good leaders taking a look at us and joining us today again you have an advantage to give early, earliest and as sergey mentioned we live in a difficult time so let's go ahead and find people who need help who want financial freedom who want time freedom not just to survive but to thrive That's what we want to do. So, uh, to finish this off, thanks for joining us again. Thank you, Sergey. Thank you, Anna. We'll be posting this video on YouTube. Have a great one, and until next time, APO go. Let's go. Take care, everyone. Soresimo, bye. Thank you, bye.